Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Я научу тебя упаковывать подарки круглой формы и прямоугольной формы. Я буду использовать подарочную бумагу, ты же можешь использовать обычную, или газету, или крафтовую бумагу. В общем, на твой вкус и цвет. Ну что, не будем медлить. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк, и погнали! Mm-hmm. Ну а на этом все, надеюсь вам понравилось, как мы упаковали с вами подарки Вот так вот мы упаковали с вами iPhone. Блин, ребята, это достойно Мне кажется, это достойно Еще нужно такую ленточку добавить И вообще кайф будет И вот так вот мы упаковали с вами цилиндрический подарок, значит, цилиндр Это круто, блин Блин, мне не нравится Поэтому спасибо за просмотр Если тебе понравилось это видео и упаковка подарков Обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, и тогда тебе Новый год подарят iPhone. На это не точно, конечно, но шанс есть. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал, и увидимся с тобой в следующем ролике. Пока!